Друзья мои, всем привет! Сейчас камеру поднастрою. Сейчас поеду на авторынок. Сниму для вас интересные автомобили. Кейкары. Вчера был на рынке. По-моему... Может озвучивал, может не озвучил, я уже не помню. Короче говоря, на одной из стоянок появилось очень много кейкаров. Всяких разных. Покажу вам, что за модели. Сколько сколько они стоят. Я хочу вам напомнить. Вот сейчас поеду. Специально снял видео возле дома, живу я вот в этом а, не знаю, как это назвать дом, как его назвать вот а, снимаем мы здесь квартиру и здесь нет связи, поэтому да что ты будешь со стекло замерзло после мойки, видимо а, поэтому связь в вечернее время только в WhatsApp, потому что по телефону дозвониться, дозвониться нереально, также я вам хочу напомнить то, что розыгрыш автомобиля это не шутка вот если сумма если полная сумма стоимость автомобиля не наберется то будут очень крутые клевые призы а, не переводите пожалуйста деньги на карту которая привязана к номеру телефона я специально сделал карту специально чтобы можно было контролировать потому что все будет открыто я вам все покажу напоминаю я то что занимаюсь и помощью при покупке автомобиля, чтобы если вы хотите приобрести японский автомобиль заходите на дром копируйте ссылочку отправляете мне в whatsapp и все делать вам больше ничего не нужно получаете от меня фото видео отчет а сейчас присаживаемся поудобнее едем на авторынок и смотрим кейкары проверка машины стоит 2000 рублей все эти кейкары находятся на 10 стоянке давайте посмотрим сколько ребят реально их много не везде знаю не везде есть цены но будем смотреть очень много понавезли н вагонов это turbo 15 год цена здесь не указана. мув 4 вд цена тоже не указана здесь танта 13 год 4 вд это у нас Стелла 445 тысяч, автомобиль 2012 года subaru фары это линзованный на штатном литье, летняя резина, повторители, бесключевой доступ, автомобиль на климат-контроле. Рядом стоит у нас Suzuki Хаслер, аналог это mazda flyer они есть, передний привод есть 4ВД, цена данного автомобиля. 658 тысяч рублей туманки литье интересного плана бесключевой доступ следующий Хаслер. turbo кстати да они из есть turbo, turbo версии есть обычные моторы здесь цена не указана, но я думаю вы примерно примерно поняли да по ценовой политике. toyota Пиксис. черный цвет также автомобиль на климат-контроле 545 тысяч рублей реально посмотрите сколько кейкаров вон еще целая грядка итак идем дальше это у нас n wagon n wagon цена на нем не указана ищем берем автомобили только с ценами супер модный автомобиль 14 год турбовый туманки три линзы ну согласитесь шикарно смотрится ребят и знаете сколько он стоит комплектация кастом а стоит он 628 тысяч 628 тысяч рублей штатное литье жирнючая, летняя резина и яркий цвет на таком автомобиле вы точно не останетесь незамеченным дальше Танта тоже turbo версия зимняя резина штатное литье ну да все закрыто полукожаный салон кожаный руль климат-контроль мультируль вижу стоимость 550 тысяч рублей 16 год рестайлинг максимальная комплектация turbo 550 тысяч рублей посмотрите что перед нами стоит посмотрите на внешний вид данного автомобиля как он изменился еще и гибрид с гибрид 855 тысяч рублей штатное литье обвес ходовые огни посмотрите на фары посмотрите на решетку как изменился ds задняя часть автомобиля тоже изменилось. 885 тысяч рублей. Honda N Wagon. Простая комплектация. 16 год. 2016 год 568 тысяч рублей. Возможно, возможно, вот этих автомобилей нет на дроме. Поэтому запоминайте, смотрите возможно кому- то что-то нужно будет проверить Итак, honda n вагон 568 тысяч рублей туманки фары линзы штатное литье летняя резины бесключевой доступ в ушах повторители кожаный салон кожаный руль вижу есть круиз-контроль задняя часть автомобиля видите да n wagon кастом n вагон обычный но ds конечно мне days очень понравился еще один кастом 2014 год полная комплектация 538 тысяч рублей 4 полная комплектация, круиз-контроль, ионизатор, две электродвери, линзованная оптика, датчик света, система распределения тормозного усилия, все, ребят, есть, все есть. 565 тысяч рублей. Показать вам и стиму за 2 миллиона двести пятьдесят тысяч. Ладно, сегодня у нас кейка одни Видели, да сколько инвагонов еще один вагон кастом четырнадцатый год turbo 588 тысяч рублей 625 тысяч автомобиль 2016 года 585 тысяч четырнадцатый год 565 рублей посмотрим еще с этой стороны семнадцатый год 12 месяц рестайлинг 718 тысяч рублей тоже да как изменился автомобиль именно рестайлинг их сделали а, suzuki xb 4 балла 78 тысяч пробег кстати вот кто-то кто-то недавно у меня спрашивал а цена 1 миллион 250 тысяч рублей представляете 1 миллион 250 тысяч рублей а, по-моему я снимал вот эти автомобили ну давайте возьмем еще один in wagon Custom, черный цвет стоимость 617 рублей ребят но ну я думаю по кейкарам по кейкарам э, с ценовой категории все понятно там еще не дальше стоят но не вижу смысла ходить снимать то есть видно видно то что автомобили есть на сегодня будем заканчивать всем спасибо кто досмотрел до конца